Итак, всем добрый вечер, рад приветствовать вас, партнеры. Сегодня видео посвящено такой теме, как работе с лидами. И я, Антон Ковальчук, сейчас вам покажу, как работать с лидами нужно. В данном случае я решил проявить свою инициативу и решил создать вот это видео для своих партнеров в первую очередь, но в то же время и для действующих партнеров команды «Форсаж». Надеюсь, кому-нибудь оно будет полезно, поскольку часто бывает, что надо, а нету. Вот, я решил для этого сделать. И как говорится, если чего-то нету, не ищи, что кто-то тебе принесет это, а возьми, да сделай сам. Или как еще по-другому говорят, критикуешь, предлагай. Вот в данном случае я не критикую, а я просто, по, скажем, предлагаю, предлагаю свою помощь, и этим я поделюсь сегодня с вами. Итак. Без лишних слов я предлагаю начать. В общем, смотрите, тренинг посвящен именно работе с лидами. Как угодно можно это назвать, можно называть назвать тренинг, можно назвать это просто вебинар. Итак, работа с лидами. Получается, все знают, что для того, чтобы пользоваться лидами, у вас должен быть либо приобретен какой-либо пакет компании, то есть это должны быть вы дистрибьютором, да, либо вы должны быть специалистом, то есть закрытые уже... Вторая квалификация, вы специалист, у вас есть по одному партнеру, независимо от того, стартовали вы треугольником, либо это два лично ваших приглашенных с пакетами, то есть либо, любой, либо вы специалист, либо вы дистрибьютор, который взял какой-либо пакет. Для того, чтобы пользоваться лидами, есть определенный ценовой сегмент, поэтому цена для всех разная. С этим вы можете ознакомиться у нас на Форсаже, в разделе в разделе карьера там это все есть вот ну как бы я думаю что вы знаете что он нас на форсаже если нет то у нас есть такая кнопка как карта сайта там можете с этим разобраться все отлично найдете итак я сегодня поставил себе задачу поставил задачу объяснить вообще вот именно по шагам что конкретно надо делать как работать непосредственно с едами а бывает такая ситуация, что приходит новичок, он новый партнер, он отработал теплый рынок и, допустим, у него теплый рынок был маленький, то есть, ну, не 400, не 500 контактов он обработал, а у него было всего 150 человек и дальше он как бы не знает, что делать. И из этих, например, 100-150 человек либо никто, либо там два человека подключились и пока еще ничего не понятно, что надо делать, а человеку уже надо идти работать дальше, потому что он хочет закрывать квалификации, он хочет больше чека, он хочет расти по карьере. Вот. А для этого непосредственно нам нужны новые партнеры. И где же их взять? Можно расшир... заниматься только расширением списка и только работать по теплому рынку, но опять же, не все владеют компьютером, поэтому есть у нас уникальная функция, это получение лидов, получение трафика, платный трафик так называемый. На твоем опыте скажу, что трафик все время, все время улучшается. Цена на Одного лида все время уменьшается, и это хорошо. Потому что нам на самом деле лиды приходят по копеечной цене. Потому что если бы вы сами когда-либо пробовали сделать рекламу для своего сайта и выставить ее на Google, на Яндексе, для того, чтобы реклама грамотно сработала, вы даже не представляете, насколько во сколько процентов, во сколько раз это вам бы обошлось дороже, чем всего лишь там не знаю 1 1,7 доллара за человека или 1,3 или еще меньше вот. поэтому пользуйтесь пользуйтесь этой возможностью, и сейчас я покажу как этим пользоваться а, у нас есть на форсаже ну, по, под кнопкой скрипт в рабочей тетради до да, под кнопкой скрипт скрипт для работы по работе следами, а, также для того, чтобы помочь своим партнерам, потому что вот новички, они отработали теплый рынок, куда им дальше идти на холодный рынок, там конверсия будет плохая. Поэтому у нас есть трафик. И там конверсия гораздо лучше потому, что уже человек самостоятельно ищет какую-то для себя возможность. И неважно, важно, сколько он, ему лет, неважно важно из какого города, из какой деревни или села он к нам попал, он ищет. Это уже огромный плюс. Поэтому, без лишних слов. Смотрите, давайте разберем вообще, на что делится вообще весь этап. То есть, в принципе, всем известно, что у нас так или иначе пятишаговая система. Она все время, опять же, модернизируется, потому что наши лидеры все время находят новые фишки. Смотрите, давайте разберем непосредственно для начала скелет. Скелет, из чего состоит непосредственно работа следами. Первое. С чего начинается? К нам прилетел человек в рабочую тетрадь, и он горит с красненьким человечком. Трафика что означает? У нас есть его номер телефона, и возможно, что-то еще, но минимум номер телефона есть. Номер телефона он сто процентов рабочий, потому что а, человек попал на страницу форсаж. Инфо, оставил свой номер телефона, чтобы узнать больше вообще о работе в интернете. Ему пришел пароль в смс, четырехзначный номер, и этот пароль ему навсегда. И с ним он либо зашел на сайт, либо не зашел. И давайте сейчас разберем, что человек не, заш... не заходил больше на сайт, он не смотрел еще никакой информации, то есть он просто оставил номер телефона. И с чего начинается? Первое. Нам попал человек, мы знаем, что у него есть номер телефона. Есть программы, с помощью которых мы можем узнать, например, с какой страны этот человек. Я потом снизу приложу под видео эти ссылки на, программ... на адреса сайтов, где можно проанализировать откуда непосредственно пришел этот человек, чтобы понимать, сколько времени у него сейчас, потому что бывает, придет человек, вроде российский номер, а он из Камчатки, и вы звоните ему в пять часов, а у него 4 часа утра. Не очень приятно будет человека, поэтому надо предварительно проверять. Второе. После того, как у нас номер телефона есть, и мы узнали, откуда этот человек, мы можем ему позвонить. Вопрос как? Если мы звоним непосредственно в другую страну, можно воспользоваться дополнительной программой. Программ разные. Можно Skype, можно Viber, можно воспользоваться другими программами. Лично я сейчас на данный момент тестирую и пользуюсь программой Zoiper. Это программа ну, такая, как для VoIP-технологии, да, то есть IP-телефония. Вот, ее можно использовать разными-разными способами, но я к ней подключил аккаунт, бывший свой аккаунт, агента Mail.ru. То есть, агент Mail.ru закрылся, больше невозможно там звонить. А, они непосредственно предоставили мой аккаунт на сайт, есть такой youmagic.com и, соответственно, мои средства, которые были на том счету, остались там. И потом я просто а, непосредственно с технической поддержкой пообщался, и они мне и сказали, что есть такая программа как Zoiker, что можно установить на Android и пользоваться. Я установил и пользуюсь. в принципе, она меня устраивает. Иногда бывает что-то подглючивает, но, как говорится, в семье не без родов, фу -фу -фу, но я имею в виду в том плане, что не все программы все равно работают идеально. Всегда будет какой-то косяк, поэтому ну как бы от этого никуда не деться. Итак, у нас есть номер телефона, и мы набираем этому человеку. И все начинается со звонка. И теперь мы сейчас разберем. То есть, первое, попал человек в рабочую тетрадь, проверили, откуда он. Второе, набираем этому человеку и договариваемся с ним на встречу в скайпе, в WhatsApp или в вайбере. В идеале, наверное, в скайпе, потому что для начала, если человек еще не умеет общаться, то выводить на второй шаг на спонсора или на вышестоящих спонсорах лучше всего в скайпе, пока это единственный вариант нового, пока мы еще не нашли. Итак, скайп, вайбер и ватсап, как угодно, но в первоначально приоритете Skype. Далее договорились о встрече, созвонили с ним в скайпе. Третья, получается, мы проводим ему первый шаг, то есть знакомимся при. Скажем, коротко объясняем, что его ждет э, на системе, с чем он столкнется, отправляем на изучение системы, после этого э, мы с ним созваниваемся, э, добавляем его в наш рабочий чат «Форсаж Клаб» для проведения второго шага, чтобы кто-то из спонсоров или вышестоящих спонсоров провел ему второй шаг, а пока сам еще не умеешь. Будем тренироваться от этого. Потом, если что, можно переработать это и самостоятельно уже проводить. Но пока еще нет опыта, я покажу, как именно работать вместе со спонсором, то есть трехсторонняя работа, спонсор, к новичок и кандидат. Итак, второй шаг отправляем на партнера непосредственно, ой, на спонсора. Следующее. После этого спонсор отправляет человека на обучение. Вместе с вами вы ему открываете доступ на обучение. И спонсор поясняет, что его ждет на обучении. Далее договаривайтесь, опять же, после каждого момента, мы договариваемся о следующей встрече. Следующий этап – это, получается, уже проверка обучения. Следующий этап – это уже четвертый шаг. Следующий этап – это покупка пакета. Следующий этап – это запуск новичка в бизнес. Все этапы я сейчас, безусловно, не буду проводить, потому что это займет время. Я сейчас просто покажу от того, как к нам прилетает человек в рабочую тетрадь, до момента, когда мы направляем его на обучение. Вот, вот эти моменты, то есть без третьего шага, вот с звонка до окончания второго шага, то есть до третьего шага, не включая его, сейчас мы это разберем. Для того, чтобы понять вообще, как работать следами. Потому что дальше третий, четвертый, пятый шаг, они у нас расписаны совершенно секретно. Я не вижу смысла сейчас а, об этом говорить. Потом я сделаю, возможно, еще дополнительное видео, чтобы показать, как непосредственно проводится третий шаг. Ну и там четвертый, если что. Пока об, на этом столкнемся. Итак, начали. У нас есть <coughs> непосредственно номер телефона. Да? А, прилетел нам человек. И мы видим, что этот человек, ну, допустим, вот я из Беларуси, предположим, человек, ну, допустим, из России. И я набираю ему его номер телефона в программе Зойпер, набираю и говорю, например, звоню, поднимает трубку человека, я говорю, допустим, предположим, что зов зовут его Алексей. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Антон, я звоню вам сейчас из Беларуси, из Минска. Звоню вот по какому делу. У меня заявка с вашим номером телефона, вы искали заработок через интернет. Для вас это актуально еще, скажите? Человек отвечает, например, да, актуально. Если говорить нет, не актуально, вы не заканчиваете на этом. Ну, допустим, он говорит да, актуально. Я говорю, хорошо, учитывая, что я звоню вам из Беларуси, не очень удобно говорить по телефону, поэтому приглашаю вас встретиться в Skype, обсудим детали возможного сотрудничества, все вам покажу». Вам удобно сегодня или завтра? Человек говорит, например, давайте сегодня через три часа. Я говорю, окей, скайпом ведь пользуетесь. Он говорит, да, да. Говорю, Какой у вас логин скайпа? Он говорит, блин, честно говоря, не помню. Давайте я вам сброшу смс. Но учитывая, что я звоню с программы, он мне не сможет сбросить смс. Поэтому я ему отвечаю. Давайте тогда поступим так. Я вам сейчас сброшу в смс на ваш номер телефона свой скайп. Вы меня добавите, я вас авторизую. И давайте договоримся о времени. Сегодня вот у меня будет в 8 вечера или в 9 вечера свободное время. Когда вам будет на какое время вас записать? Человек говорит, давайте на 8 вечера. Я говорю, окей, хорошо, на 8 вечера я, вам, я вас записываю. Сейчас отправлю в смс. добавите меня в скайпе и созвонимся уже в скайпе. Договорились? Договорились. Все. До свидания. Кладу трубку. Итак, что мы сделали? Мы с ним договорились о том, что. Номер телефона я ему уже сбросил, skype свой. то есть он меня добавит. Опять же, всякое бывает. Бывает не добавляют. Ну, всякое бывает. Ну, в общем, предположим, он добавил. Если человек говорит, что ему, например, не актуально, потому что бывает тоже такое, это не значит, что все, человека надо отпускать. Надо уточнить у него. Я обычно делаю так. Я говорю, он говорит мне, ну, например, не актуально. Я говорю, да, значит, вы уже что-то для себя нашли, он говорит, нет, еще пока ничего не нашел. Если говорит, да, нашел, я тогда уточняю, а что конкретно, чтобы понимать вообще. То есть я задаю, выявляю вообще вот непосредственно, что конкретно, то есть выявляю, да. Он говорит, Допустим, нет, ничего не нашел. Я говорю, да, а вот скажите вообще, вот вы заработок через интернет ищете, а что вот конкретно вот вы для себя ищете, чем бы вы хотели заниматься? Он говорит, ну... Ну, не знаю, например, там я бы хотел вот, интернет-магазин, наверное, свой открыть и вот, продавать что-то, да? Ага, понятно. А вот, вот здесь вам что-то не понравилось, Может, ради интереса скажите, а что вам не понравилось? Он говорит, ну, честно говоря, косметика, мне не очень нравится косметикой заниматься, как-то не по-мужски. Ага, ага, понятно. Ну, видите ли, у нас, получается, косметика – это только треть нашего ассортимента, у нас -то еще есть, есть пищевые добавки, есть плюс непосредственно э, питание фитнес, для фитнеса, то есть э, либо для накачки мышц, либо сбрасывания веса, плюс еще энергетические напитки есть натуральные, то есть э, довольно разный ассортимент, но при этом, смотрите, если у вас будет интернет-магазин собственно, да, вот у вас будет какой-нибудь магазин, будете что-то через ваш магазин продавать, у вас будет только один вид дохода, линейный, то есть купил-продал, согласны? Он говорит, ну да, согласен, говорю, а вот смотрите, вот здесь вот вы не, если изучите вообще разберетесь, у вас есть возможность 6 видов дохода иметь. Соответственно, да, есть купить-продать, конечно, но есть еще другие виды дохода, которые позволят вам в перспективу выйти еще и на пассивный доход. То есть гораздо выгоднее. Плюс вам не надо тратить столько денег для того, чтобы открыть свой бизнес, ну, то есть много денег инвестировать. да, То есть просто минимальные инвестиции. Говорю, я рекомендую вам хотя бы разобраться с информацией, чтобы у вас была пол, просто, инфор, просто уже полная информация, потому что э, вы же ищете что-то в интернете, так? А я вам могу сказать со своего опыта, что на самом деле лучшего предложения, чем это, вы в интернете не найдете, потому что сами знаете, в интернете много всякого мусора, и здесь как раз-таки исключение, то есть здесь серьезная возможность зарабатывать серьезные деньги. Если вы просто так не разберетесь и пропустите, ну, честно говоря, это немножко разбазаривание возможностей. Поэтому я рекомендую разобраться. Что скажете? Он говорит, ну, в принципе, можно разобраться. Отлично. Тогда, когда вам удобно созвониться в скайпе, тогда-тогда-то. И продолжаю то же самое договариваться. Несколько раз так делаю регулярно. Если мне отказывают, я все время так делаю, я вам скажу, что в половине, даже больше случаев люди соглашаются на то, чтобы все-таки разобраться. Не все потом все равно начинают, но, по крайней мере, у них, скажем так, они уже знают, о чем идет речь, Они а так, что они что-то там посмотрели и так далее. Окей, со звонком разобрались. Теперь поехали, первый шаг. Первый шаг у нас получается, это когда мы уже созванимся в Skype, в или Ватсап. Это, по сути, является знакомство, выявление потребностей и коротенькая презентация перед тем, как запустим на информацию пробуем. То есть мы уже созваниваемся с человеком в скайпе, вот 8 часов с Алексеем мы договорились и созваниваемся с ним. Я ему набираю, говорю. Здравствуйте, Алексей. Хорошо, что созвонились, как договаривались, да? Все нормально? Как меня слышно? Хорошо? Хорошо. Видно тоже нормально? Да, хорошо. Отлично. Смотрите, Алексей, скажи, у вас сейчас минут 20 времени есть вообще, чтобы разобраться в теме? Он говорит, да, есть. Я говорю, отлично, хорошо. А тогда я предлагаю следующий план разговора. Сначала мы с вами познакомимся. Я задам вам несколько вопросов, чтобы вообще лучше понять, чего вы хотите, что ищете, какие у вас цели. Потом подробно покажу систему, дам информацию о компании. После этого, если найдем точки соприкосновения, приступите к бесплатному обучению. Согласны? Он говорит, да, согласен, отлично. Никто не говорит, не согласен, потому что от этого трудно отказаться. Я говорю, отлично. Отлично. «Алексей, как удобнее вообще общаться? На ты на вы?» Он говорит «на ты». Я говорю «да, спасибо, так гораздо удобнее». «Хорошо, Алексей, ну давай немножко расскажи о себе, вообще чем ты занимаешься, учишься или работаешь, был ли когда-то опыт ведения бизнеса, если да, то какого?» И человек мне рассказывает, например, что, ну допустим, бизнес-опыта не было никакого, вот я работал энергетиком на государственной конторе. Я говорю «да, а как вообще перспективы есть, ну вот какие-то там по карьере и так далее?» Он говорит, ну как, ну, на самом деле я уже достиг потолка, то есть я уже руководящую должность занимаю. Я такой, да, ну значит все устраивает, в принципе, да? Он такой, ну как устраивает? Ну никогда не, не будет такого, чтобы все устраивало. Я говорю, ну в принципе, конечно, с одной стороны я могу вас понять э, ясно. Ну хорошо, спасибо, что поделились тогда. Э, смотрите, э, тут еще есть такой момент. Если девушка, я уточняю, кто в вашей семье принимает решение, вы или кто-то? Потому что бывает такое, что кандидату все покажешь, а он потом говорит, что надо посоветоваться с супругой, супругом, а самостоятельно ничего сказать не может. Но раз вы сами принимаете решение, двигаемся дальше. То есть здесь это такой момент, я только с девушкой это делюсь, с мужчинами обычно не делюсь. Итак, он рассказал, поделись, дальше я ему говорю, хорошо, тогда у меня несколько вопросов к тебе сейчас будет, если не против, задам, хорошо? Он говорит, да, хорошо. Я говорю, хорошо, Алексей, вот скажи, же. вот ты говоришь, что у тебя в принципе все устраивает, но заработок через интернет, ты ищешь, а почему вот ищешь заработок через интернет? Он говорит, ну, понимаешь, ну, вот, супруга в декрете, вот думал, может, ей помочь, да и как бы, дополнительные деньги сам понимаешь, никогда не помешает, я говорю, ну да, угу, угу, понимаю, да. А скажи, как долго, давно вообще ищешь заработок через интернет? Он говорит, ну, ну, честно говоря, месяца три только ищу, или, например, вот только сейчас начал искать, вы первый непосредственно, я говорю, классно. А, то есть на самом деле я тебя поздравляю, так, ты как будто джекпот сорвал, вот просто так на нас попал, потому что сам понимаешь в интернете, как я уже говорил, мусора очень много, а ты как раз попал к нам. А, это тебе конечно сэкономит себе время, я тебя поздравляю. А, скажи вообще сколько готов уделять делу ежедневно? Он говорит, ну в принципе, если дело понравится, то часа два-три я готов уделять. Я говорю, ага, хорошо. А вот сколько бы хотел в месяц получать денег, уделяя ну, 2-3 часа времени в день. Ну, ну хотя бы 500-600 долларов дополнительно было бы неплохо. Я говорю, угу, угу, хорошо, спасибо. А готов обучаться новому? Да, конечно. Отлично. К тому же обучение у нас бесплатное для тех, кто заключает контракт. И последнее вообще, что мне необходимо знать, чтобы обеспечить твое движение к результату, я тебе сброшу в нашу беседу сейчас список, из девяти пунктов. Посмотри, пожалуйста, его внимательно и выбери, что для тебя на текущий момент жизни наиболее важное. Далее я копирую ему по Аллу за список, он есть у нас в скрипте в рабочей тетради, и сбрасываю, какой он вариант выбирает. Он, допустим, говорит, что ему больше всего хочется приобрести финансовую независимость. Второй пункт. Я говорю, ага, второй пункт, отлично, спасибо. Итак, Алексей, давай подведем итог нашего 10-минутного общения, правильно ли я тебя услышал. То есть ты на самом деле сейчас энергетик, у тебя в принципе руководящая должность, вроде как все хорошо, ты вот из России, и, но ты хочешь дополнительный доход, потому что у тебя вот супруга в декрете, и дополнительные деньги не помешают, и как бы у нее есть свободное время, ребенок как бы у вас хороший, не капризничает много, то есть у супруги есть время, и как бы вместе вы могли бы еще дополнительно зарабатывать деньги. И для тебя сейчас самое важное это приобрести финансовую независимость. Так? Он говорит так. Хорошо, спасибо. В принципе, я тебе могу сказать, что вот благодаря системе Форсаж, благодаря работе в системе Форсаж, ты можешь закрыть все эти пункты. Итак, смотри, сейчас я хочу пояснить тебе, что мы не будем говорить с тобой о биржах, форексах, инвестиционных проектах, и уж тем более финансовых пирамидах, потому что я сам по профессии инженер, и меня учили все, прежде чем ну, прежде чем что-то начинать, сначала все проверить. То есть, как в той пословице, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому, прежде чем начинать этот бизнес, все, что я узнавал, я много раз проверил, и в том числе на собственном опыте. Поэтому я и хочу с тобой этим поделиться, это сто процентов проверенная информация. Итак, говорить мы будем с тобой о миллиардном бренде. Это новый гигант сейчас, это компания GNS Global. Вообще скажи, что-нибудь слышал о ней? Ну, что-то слышал, или, или, или, честно, не помню. Хорошо. Чтобы понимал уровень компании, я тебе приведу такое сравнение. Ты, безусловно, знаешь про такие компании, как Apple, Google, Facebook, Amazon. Так вот, эти компании на шестой год своего существования сделали около 1 миллиарда долларов товарооборота. И тогда о них еще особо не знали в мире. Так вот, компания GNS на данный момент ей 8 лет на шестой год делала более 1 миллиарда долларов товарооборота. Ее уже признали как самую быстро растущую компанию в мире в своем сегменте рынка. И тот факт, что ты еще о ней ничего ли не слышал или что-то там слышал, говорит только о том, что рынок свободен. Когда будут знать о ней уже все, то и денег там уже особо не заработаешь. Согласен? Ну, в принципе, да. Хорошо. Алексей, скажу сразу. Компания GNS – это компания сетевого бизнеса, при этом она не работает, как работает большинство старых компаний устаревшими методами. То есть у нас есть система автосбыта, которая позволяет мне работать на 90% через интернет, и ты сейчас как раз в ней находишься. Точнее, ты в ней как раз зарегистрировался и получил мне доступ. Как тебе должно быть известно? Сейчас вообще очень много людей в интернете хотят решить ту же проблему, что у тебя, достичь финансовой независимости, дополнительно заработать денег, начать свой бизнес. И вот именно поэтому мы сделали нашу систему, которая позволяет нам достигнуть этого результата. И основное наше преимущество, вообще чем мы выгодно отличаемся от всех, кто работает в интернете, это то, что сама система Форсаж дает нам заинтересованных людей. В одиночку сейчас заработать деньги невозможно. И именно поэтому мы работаем в команде, где каждый человек в команде получает готовых к сотрудничеству людей. А это означает, что товарооборот нашей команды растет, ты зарабатываешь деньги, и ты постоянно с поддержкой. Вот смотри, ты вообще сейчас находишься на сайте, на странице «Бизнес-модель», он мне отвечает, например, «Да». Я говорю, отлично, а если нет, я ему скидываю ссылку на систему, чтобы он зашел. Если у него нет возможности сейчас зайти, я ей просто я ему говорю, что он у него там будет. Говорю, видишь ролик в самом верху? Он говорит, вижу. Я говорю, отлично. Это видео тебе нужно посмотреть от начала до конца. В нем ты найдешь ответы на три вопроса. Видео идет 13 минут. Ну, это если у вас такая презентация, как Эдуарда у меня, потому что я только эту презентацию ставлю. В нем ты найдешь ответы на три вопроса. Во-первых, что это за бизнес, какие деньги здесь крутятся и какие технологии используются. После просмотра видео обязательно изучи информацию на странице ниже, посмотри подробное видео о функциональной системы, как мы получаем готовых кандидатов через интернет, как мы работаем через интернет, ну и другие фишки вообще этой системы. И давай сразу назначим время нашей следующей встречи. На все про все у тебя уйти должны минут 40. А, «Смотри, вот сейчас у нас 8, 20, ну, ну, так, уже 20-20, а, ты сейчас будешь смотреть или уже завтра?» Он ну, я завтра уже посмотрю». Я, «Да, хорошо, так, завтра. Э, завтра скажи вообще, какое удобнее время будет звонить со первой или второй дня, «Он говорит, ну, во второй половине дня, вот, может, в это же время где-то». Ага, «Смотри, у меня будет 7 часов времени и 8 часов времени свободно. На какое время тебе Да, «Давай уже на 7 тогда». Хорошо, тогда на 7 часов я тебя сейчас записываю. Смотри, мы с тобой созвонимся. После этого уже на одном языке поговорим. Я еще тебе задам несколько вопросов. И там мы с тобой определимся вообще. подходит ли тебе этот бизнес и подходишь ли ты в мою команду. Хорошо? Хорошо. Окей. Все тогда, Алексей, до встречи. Изучай все вопросы, которые возникают. Фиксирую, я тебе потом на все отвечу. Все, пока. Кладу трубку. Итак, что на данный момент получилось? Я, э, во-первых, Завел его на информацию. Во-вторых, я выявил потребности, то есть с ним поговорил, немножечко включил доверие между нами, потому что все-таки мы холодные. Второе, я сразу же закрыл возражение сетевой бизнес, сетевой маркетинг, потому что э, человек, если будет смотреть, он включит, что, понимает, что это сетевой маркетинг, ему это неинтересно. А так я ему уже сказал, что это сетевой маркетинг, и мы не работаем, как все остальные, и что у нас есть система автосбыта, и человек это уже в голове имеет. То есть, понимаете, я проработал сразу возражение. Дальше. Э, о, я, получается, конкретно ему объяснил, что надо делать. То есть, грубо говоря, я дал ему задание. Тебе надо сделать то-то, то-то, то-то, на, на все про все у тебя уйдет столько-то времени и во столько-то мы с тобой созвонимся. Ему практически мозги не надо включить. Я его, включать. Я его сразу же сказал, то-то, то-то, то-то делаешь, в это время с тобой созванимся и говорим дальше. Договорились, договорились, все, хорошо. Работает на самом деле очень хорошо. Теперь дальше. Следующий момент, второй шаг. Итак, я сейчас э, сделаю так, как будто я еще, э, ну, вот, допустим, только-только начал бизнес и еще не, ну, не очень уверен в нем, в себе, и поэтому приглашаю человека э, в скайпе, для того, чтобы спонсор, ну, допустим, там мой спонсор Евгений Поляков, э, помог мне поговорить с ним, то есть завести на обучение, ответить на вопросы, вот ответственный такой шаг, да? Итак, поехали. Второй шаг. Второй шаг, получается, это цель второго шага, это вот именно отработать некоторые возражения, и, если они есть, и завести на обучение, и объяснить человеку, что его там ждет, чтобы он подготовлен был ко всем моментам и отлично понимал, что его там ждет. Итак, приступим. Мы созвонимся в скайпе в 7 часов вечером, Алло, Алексей? Да, как слышно? Хорошо. Как и договаривались, вот созваниваемся сейчас. Скажи, ты вообще все посмотрел? Он говорит, да, все. Я говорю, отлично. Смотри, как с тобой сейчас поступим. Я тебе говорил, что мы работаем в команде, хочу тебе показать непосредственно, как работаем. Я сейчас тебе добавлю в один из наших международных чатов, оттуда тебя наберу. Познакомлю вообще с некоторыми ребятами с команды и вообще покажу, как работает система. Окей? Okay? Окей. Okay. Через пару минут я тебя буквально наберу. И как только тебе пойдет звонок в скайпе, просто поднимай трубку и переговорим. Хорошо? Хорошо. Окей. Okay. Кладу трубку. Дальше. А, я добавляю. Я пишу в чате, как обычно, второй шаг, запитая Алексей. Евгений Поляков мне, например, отвечает. Плюсик, что он готов пообщаться. Я предварительно уже с ним договорился, ну, потому что так эффективнее, чем просто на обум пишешь, а никто не. А все заняты, я лучше предварительно договорюсь. Вот. дальше. Непосредственно мы созвонимся набираю я чат, Евгению говорю, что вот так вот, есть Алексей, такой вот лид из России, он уже сказал мне, что уже все посмотрел, поэтому помоги ему, пожалуйста, завести на обучение, объяснить, что его ждет на обучении, я ему там открою доступ уже и сделаем все. Хорошо? Говорит, да, хорошо, отлично, давай, запускай. Я добавляю его в чат и непосредственно набираю ему, набираю, ему идет звонок. И уйдет звонок, он берет трубку, я говорю, так, Алексей, еще раз привет, вот, как я обещал, набираю тебе из нашего международного чата, тут вот подключились несколько наших ребят, и ты уже ознакомился с информацией, я хочу тебя познакомить вот с моим партнером по бизнесу. Это Евгений, он большой профессионал, это мастер своего дела, у него бизнес развивается больше, чем в 30 странах мира. Честно говоря, я очень многому у него научился, поэтому слушай его внимательно, задавай вопросы. И Евгений тебе на все ответит. Итак, знакомьтесь. Евгений, Алексей, будьте знакомы. Выключаю микрофон и слушаю. Евгений входит в бой. Предположим, что я Евгений. А, приветствую. А, Алексей, рад знакомству. Как меня вообще слышно? Нормально? Отлично. Не против, если сразу на «ты» перейдем? Супер, так гораздо удобнее будет. А, у меня к тебе будет несколько вопросов сейчас. Скажи, а, видео на сайте все посмотрел? Да. До конца? Да. Uh, такой вопрос вообще, было ли тебе понятно из презентации, что GNS – это очень серьезная перспективная компания? И молчу, молчу. И он говорит, ну да, вроде как так, что объясняли все хорошо, и товарообороты такие, ну, как бы цифры впечатляют, и вот то, что, ну, да, на самом деле да, я говорю, отлично, хорошо. Uh, такой момент когда ты смотрел вообще видеоролик о системе, было ли понятно, что система сама дает поток кандидатов, продает продукт, продвигает бизнес, обучает, и все это, можно сказать, сидя дома за компьютером. Он говорит, да, вообще хорошо, если так все как говорится, то вообще классно. Я говорю, ну на самом деле все это именно так и есть, я готов лично подписаться под каждым словом, которое говорили спикеры в видео. Смотри. Последний к тебе будет вопрос, вообще готов ли ты пройти бесплатное обучение, подробно во всем разобраться и узнать, как с нами зарабатывать деньги. Он говорит, да, готов, отлично. Тогда послушай меня. Вообще смотри, если вот все, что мы тебе сейчас показали в системе, ты воспринял как серьезные вещи, значит ты заинтересован. Но тут вопрос, почему мы должны быть заинтересованы именно в тебе? Людей, которые хотели бы что-то изменить в своей жизни, много, просто многие не знают, как это сделать. Нам не нужны все, а всего несколько человек, поэтому мы можем позволить себе выбирать, без обид. Каким образом ты можешь показать свою серьезность и намерение? Разбери, разбери тренинг «Моя первая тысяча долларов» по полочкам так, чтобы ты мог ответить на пять вопросов в этом задании, потом увидишь их. От того, как ты подготовишься, будет зависеть, возьмем мы тебя к себе в команду или нет. Поэтому завтра, максимум послезавтра, вы, ты созваниваешься с куратором, он бегло проверить тебя, э, как ты все понял. Затем договориться с кем-то из лучших лидеров, со мной, может, с кем-то еще. Мы зададим тебе свои вопросы, ты нам свои, и там решим, подходит ли тебе этот бизнес и подходишь ли ты нам. И никто не потеряет своего времени. Согласен? Согласен. Отлично. Тогда сейчас нажимай кнопку «Начать бесплатное обучение», и твой куратор Антон откроет тебе обучение. Как, как только у тебя будет открыт доступ, я скажу тебе, что надо делать. Так, нажимай. Так, так, сейчас, где это будет? Вот на бизнес-модели в самом низу начать бесплатно. Ага, да, да, да. Так, сейчас, так, нажал. Номер телефона еще... А, номер телефона есть. Ага, хорошо. Нажимаешь начать бесплатное обучение. Так, нажал. Тут включается Антон разговор. Так, так, вижу, запрос есть. Сейчас открою обучение. Так, есть. Открыл. Выключает микрофон. Евгений продолжает. Ну что, обнови сейчас страницу и увидишь, что у тебя вместо кнопки «Начать бесплатное обучение» открыл, ты нажал, нашлась, появилась кнопка «Перейти». Есть? Нет, нету. Так, а через какой браузер сидишь? Через Chrome. Ага, хорошо, тогда в Chrome нажми комбинацию с «Shift» плюс «F5», у тебя обновится сайт без кэша, и уже кнопка «Перейти» появится. Сделай это. Так, сейчас. сделай так, обновляется. Да, да, перейти. Отлично, нажимай «перейти». Так, нажал. Угу. Хорошо. Так, все, смотри. На секунду остановись. Вообще смотри. Насчет твоего куратора. Хочу тебе сразу пояснить. Он профессионал, он знает, как делается этот бизнес. И тебе на самом деле повезло, что ты в его команде, поэтому слушай его внимательно. И после нашего разговора он тебя добавит в чат в Телеграме. Телеграм, ведь пользуешься? Ну да, пользуюсь в чат первой ступени, где ты сможешь видеть рост нашей команды и получать новости из первых рук, так скажем. Итак, смотри, обучение у тебя открыто. А у тебя доступ открыт, ты сейчас на нем. Там вверху видишь несколько пунктов, которые такие включаются, и говорите, что, во-первых, тебе нужно все поработать с ручкой тетрадки, во-вторых, тебя добавят в чат, чтобы ты следил 110 команд, ну и другой момент. А теперь смотри, у тебя будет на обучении 4 задания. Смотри. Во-первых, получается, твоя задача сейчас, вот на этом обучении, понять, что конкретно нужно делать, чтобы начать зарабатывать уже с первого месяца. Поэтому берешь ручку, берешь блокнот и записываю все, что тебе сейчас скажу. Есть ручка-блокнот? Так, так, сейчас найду, сейчас, так, да, есть. Угу. Записываешь? Да, записываю. Хорошо. Первое. Обязательно подпишись на все вообще группы в социальных сетях YouTube, чтобы получать новости из первых рук. Внизу, с левой стороны, под аватаркой твоего куратора, Антона, раздел там «Мы в соцсетях». Если, ну, там нажмешь, там посмотришь, ссылки будут непосредственно на соцсети, подпишешься, чтобы получать вот, новости из первых рук. Если что, Антон тебе поможет найти. Второе. В обучении, Записал? Второе. В обучении изучишь все четыре задания. Там, получается, будет задание по схеме работы, по самой индустрии сетевого бизнеса, почему это самое выгодное, то есть, посмотришь, как деньги вообще крутятся в мире, почему именно сетевой бизнес самый выгодный в данном случае. Потом задание будет конкретно по продукту и задание по маркетинг-плану. Все тренинги надо проработать полностью, полностью с ручкой, блокнотом. Тренинг «Моя первая тысяча долларов» в четвертом задании от Эдуарда Гринко. Также, как спикер, рисуй, считай, делай все, чтобы понять, сколько и за что платит именно тебе компания, вообще, за что нам платит. Изучить тренинг так хорошо, чтобы у тебя по возможности не осталось вопросов. Если вопросы останутся еще, ты поймешь, после того, что ты разобрал, ты не ответил на эти на пять вопросов, которые внизу у тебя. Видишь 5 этих вопросов, да? Там видишь? Ага. Вот. Если ты не найдешь ответы на эти пять вопросов, Посмотри еще тренинг «Разбери мои первые тысячи долларов» от Ларисы Гудим. Она рассказывает это еще с другой стороны, со своим подходом, и тогда у тебя точно уже не останется никаких вопросов. Можно еще сделать так, как это показывает, говорит Сергей Шутров. Он это делает следующим образом. Я mm -hmm. на самом деле говорю это, а, ну, зачастую. Сейчас не сказал, потому что, честно говоря, забыл это в скрипте написать. Вот. Вообще это можно говорить. Когда будешь проходить 5 ответов на вопросы, делаешь следующее. Первый ответ на вопрос. Пишешь основные виды заработка и разбираешь. Первый вопрос – розничный вид дохода, то-то, то-то. Второе – бонусы стартного партнера, от 25 до 300 долларов идет премия. Разбираешь все тренинги, оставляешь пол страницы места, переворачиваешь страницу, пишешь пол полстраницы места, освобождаешь, чтобы я тебе дал технические рекомендации. Здесь пишешь второй вопрос. Что такое цикл, разбираешь полстраницы места, освобождаешь следующий вопрос и так далее. Все пять вопросов так прорабатываешь для того, чтобы у тебя все было четко по полочкам, чтобы ты, если вдруг что-то не разобрался, потому что информации будет много и все понять сразу будет сложно, чтобы ты мог вернуться к своему блокноту, посмотреть, ага, так, какие виды дохода, а, вот такие, да, точно. Сколько процентов получает Сапфир? В третьей линии – ага, столько, а с первой – ага, понятно, все. Не надо пересматривать тренинг, а надо просто заглянуть в блокнот. В свое время я этого не делал, и угадайте, что я делал. Я раза три или четыре пересматривал тренинг на первые тысячи долларов, для того, чтобы найти и запомнить все эти нюансы. А так у вас все перет... э, в блокноте будет, я уверяю, ему не надо будет перечитывать, э, пересматривать, он все просто может здесь посмотреть. Это очень удобно, это систематизирует, это классно. Все. Также внимательно изучи тренинг третий, как максимально выгодно стартануть с Дженеса Танна Мещеряковой, чтобы посмотреть вообще, как возможно стартовать в бизнесе. И внизу вот под вопросами еще видишь, там есть еще два пункта, европейские пакеты и семейный вход в бизнес или старт треугольником. треугольник. Видишь, золотой треугольник? Да, европейские пакеты можешь не смотреть, если это человек не из Европы, а он из России. А вот семейный вход в бизнес посмотри просто, чтобы понимать, как можно по-разному стартовать в бизнесе, чтобы потом понимать, как лучше всего для тебя самого будет сделать старт в этом бизнесе, если ты примешь решение. Окей? Okay? Окей. Okay. Итак, после того, как ты изучишь вот это все обучение, мы добавим тебя еще раз в скайп-чат. Ты должен будешь ответить на пять вопросов, вот этих, которые ты их видишь. Это не экзамен, безусловно, просто это информация, которую ты должен знать. Без этого невозможно двигаться вперед. На все про все в обучении у тебя уйдет часа 4-5. Удели этому особое внимание, чтобы вообще разобраться полностью. От того, как ты разберешься, как я тебе говорю, будет зависеть, будем мы работать в команде или нет. Поэтому подготовь ответы на все вопросы. После того, как проработаешь, мы тебе снова добавим в чат и зададим свои вопросы. Хорошо? Когда ты посмотришь эти тренинги? Завтра, послезавтра? Uh, ну, наверное, послезавтра у меня получится. Ага, хорошо, послезавтра, да. Так, ну, в общем, договоришься уже со своим куратором, с Антоном, когда у него там будет время, после нашего созвона обязательно с ним созвонишься и договоритесь, когда там у вас, uh, потому что он тоже человек занятой, у него все по времени расписано, вот, и уже там с ним договориться, окей? Uh, после того, как uh, договор... ну, в общем, понятно, да? Понятно, хорошо. Смотри, с этого чата мы тебя сейчас удалим потому что он рабочий, ты уж не обижайся, что как только пройдешь все обучения, добавим тебя снова и скажем, что делать дальше. Хорошо? Хорошо. Окей. Тогда приятно было с тобой познакомиться. Сейчас созвонись со своим куратором, с Антоном, договоритесь с ним, когда ты сможешь изучить это все, и непосредственно уже потом ну, с ним уже обо всем договориться. Все, всего тебе хорошего, было приятно с тобой пообщаться, еще приятнее будет вместе поработать. Все, пока. И выключает человека, спонсор Евгений, и удаляет этого человека из чата. И говорит, ну все, поговорил, все, созвоните сейчас со своим человеком, Антон, и там, договоритесь, когда там вы будете, когда он обучение. Окей, все, хорошо, пока. Все, спасибо, Евгений, было круто, отлично, вообще, респект. Все, на этом моменте получается все. Мы прошли два шага полностью. Конкретно все по полочкам сказали, что человеку надо делать, для того, чтобы он разобрал... Вот, в принципе, такой алгоритм работы с человеком. Дальше, получается, уже вы созваните, допустим, сказали, вот у меня будет такое-то время, на это время договоримся. Разбирай все. Хорошо? Хорошо. Все, пока. Вот эти тебе показал, как мы работаем. Я мог тебе сам все это рассказать, но для меня важно, чтобы ты увидел, как работает система. Поэтому вот так работаем. Хорошо? Хорошо, отлично. Ну тогда изучаю, вот в это время с тобой созвонимся. Какие-то вопросы еще дополнительно будут возникать, если вдруг не сможешь найти ответы, зафиксируй, я тебе на все отвечу. Договорились, да, договорились. Отлично, супер. Все, на этом закончили разговор. Дальше получается, вы созвонитесь в назначенное время, проверяйте ему эти шаги. Для чего это делается? Потому что бывают такие случаи, что человек говорит, я изучил, я во всем разобрался, у меня был опыт в сетевом бизнесе, я был в компании Тяньшу или там еще какой-нибудь компании, или там. Компания, которая на самом деле финансовые. я разбираюсь в маркетинг-планах. А на самом деле ты с ним созваниваешься и говоришь, ну расскажи мне, что такое командные комиссионные. Э... Ну это там ну там я, я не помню точно. Не помнишь точно? <нах> ну тогда иди изучай. Для того, чтобы он не облажался перед лидером, когда когда вы заведете его на четвертый шаг, обязательно надо проверить самостоятельно. Я уже много раз, ну немного, несколько раз отправлял людей на повторное обучение, потому что они мне уверяли, что они изучили, но на самом деле нет. И я что делал? Я не повторял за, э, за спикеров в системе, ни, что надо им разобрать. Я не объяснял им, что надо там, что такое цикл, я не объяснял, какие там есть виды дохода, я не объяснял, какие есть квалификации. Почему? Зачем? У меня есть система, которая за меня это делает. Я говорю, иди еще раз изучай. Я тебе говорил, это надо сделать? Говорил. Давай еще раз изучай, потом с тобой поговорим. Я не собираюсь сейчас тратить свое время, мое ну, время мне дорого. Все, давай. Я отправляю его изучать. В следующий раз, зато когда человек приходит, он отлично во всем разбирается. У него нет никаких вопросов, он просто говорит. Я говорю, вот видишь, теперь ты действительно разобрался. Ну да, разобрался. Это что говорит? Это опять же говорит о том, что вы цените свое время, а он в то же время понимает, что вы цените свое время, и с вами он не будет терять это времени, как говорил когда-то Фабрис, и как говорит Лариса Людим. Вот. Дальше уже непосредственно есть другие моменты, как уже вести человека, но это уже совсем другая история, это будет не работа сейчас в нашем тренинге. Давайте резюмируем вообще то, что мы сейчас изучили. Во-первых, получается, мы проработали, что, как работать вообще следами, да? мы проработали, что конкретно надо говорить человеку, а потом мы уже знаем, как нам утеплить человека, чтобы потом ну, он, он как бы с нами был в доверии, а как пресечь возражения, чтобы он ну, не делал нам много возражений и так далее, и ну, сделать так, чтобы человек был заинтересован. На самом деле, если вы так будете проводить встречи или еще лучше, чем я сейчас показал, я уверяю, что, во-первых, возражений практически не будет, потому что на самом деле я действительно перестал практически получать возражения. Их настолько минимум сейчас, что я удивляюсь, как легко. Там просто вот момент только в том, что у людей, допустим, нет либо интереса, либо нет денег. Вот. Ну и то это такие моменты, как бы, ну, можно э, поиграть с возражением «нет денег» и как бы э, обработать эту ну Или же просто искать другого человека, у которого есть деньги. Я как бы минимально говорю человеку, да, но я не сижу перед ним и говорю, ну раз у тебя нет денег, то тогда, ну, тогда да, можно стартануть со китом Честно говоря, я пробовал работать со стартер-китами, работать ну, тяжеловато, очень тяжело, это большая ответственность, и это действительно высокое мастерство, чтобы просто со стартор китом запустить человека так, чтобы он потом стартанул. Я пока не научился, честно, пока не получается. Поэтому я говорю сразу с человеком, что надо хотя бы с минимального пакета стартовать. Хотя бы с минимального пакета, потому что это бизнес дубликации, тебя будет дублицировать. Но в идеале, конечно, по максимуму стартовать. Но это, опять же, делает лично каждого. Вот. Итак, резюме. Разобрали, как звонить. Разобрали, как провести первый шаг, разобрали, как завести на второй шаг, потом, когда вы будете уверены в себе, вы можете не заводить человека на второй шаг в скайпе, а проводить самостоятельно этот шаг, или же, например, если человек просмотрел видео, и вы с ним созвонились, тогда вы задаете, знакомитесь, задаете ему вопросы, и на том моменте, где начинается презентация, вы... на том моменте, когда заканчивается начинается презентация, вы, получается... Просто его не говорите и сразу переходите на второй шаг и задаете вопросы, все ли видео посмотрел, поняли, что компания жена спинта, понял что система готов ли приступить к бесплатному обучению. То есть таким образом просто сэкономите время. Но опять же, если не, не уверены, переводите на спонсора. Опять же, третье лицо всегда работает хорошо. Но всегда помните, что когда вы заводите человека на третье лицо, на вашего спонсора или вышестоящего спонсора, ключевой момент это, как говорит опять же Сергей Шутро, надо продать спонсора как царя-батюшку, как Бога, для, чтобы человек понял, что это супермен перед ним, чтобы он к нему слушал, а для этого нужно красиво и грамотно преподнести человеку, насколько это действительно ну, важный для вас человек. В любом случае, он для вас важный, потому что, ну, это вышестоящий спонсор, сам понимаете, он для вас важен, он пример, так или иначе, он вам показывает, как надо работать, вы многому у него учитесь. Спонсор всегда прав. На этом предлагаю закончить. Всем спасибо, всем счастливо, всем больших чеков. Давайте зарабатывать деньги.